Леди и джентльмены, всем привет, с вами Макс Репьев, И сегодня у нас очередной бложик на тему, как вообще работает наш недвижка Мы сегодня даже с вами поедем, посмотрим действительно очень хороший и очень качественный дом в Хосте Из сегмента элитного жилья Искандер, значит, у нас наливаю чайок. На самом деле, они через да через два дня ребята улетают в Дубай, и у нас написан целая доска, что нужно успеть сделать. Рассылка, телефония, фокус на варианты, рекламинг, работа с эксклюзивами с Рем То есть вот эти все пункты у нас требуют оптимизации. Я думаю, что я это покажу вам чуть позже, когда вообще вернусь в офис, потому что сейчас мы с вами поедем, поснимаем дом, вы увидите, как это все выглядит. А после этого мы с вами будем заниматься новыми технологиями в автоматизации бизнеса. На самом деле у нас в RF системе очень много прикольных штук автоматических, которые мы mm -hmm. начали делать. Это и рассылки, и напоминалки э, о себе. Это очень крутая штука, HyperScript называется, то есть чтобы менеджеры все знали о том, о чем они говорят. А единственное, нам еще осталось, так как мы недавно слились, вы знаете, адаптировать регламент под всех. Сделать фокус на варианты, которые у нас, например, есть у менеджеров, и их много, и они забывают про это. А настроить CRM по Дубаю. И, в принципе, с остальным вроде бы разобрались. На самом деле, каждый из пунктов занимает примерно день. Вот я вчера целый день занимался автоматической рассылкой для того, чтобы это все было эффективно. Пойдемте вообще посмотрим, что у нас там ребята хоть делают и... Дальше поедем с вами в Посту, посмотрим дом. На самом деле у нас очень много вопросов на сегодня, но все решаем. Да а вот он они, идет. голубчики. О, Макс, здорово, здорово, Макс. Привет. Привет. Глав, главный роботорговец. Паспорта пособирал. Паспорта забрал. Всем здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле, много людей сейчас находятся где-то на показах, что-то смотрят и что-то изучают. ты смотришь, да, как тут? Это, это Плавает. я. Плавает. Это я вчера плавал на Сапе. Одна из фишек в Сочи, как? я вот сижу дома просто, я думаю, а пойду я на море на Сапах, так. полежу и все. На и заказе. полежал. Ну, просто поехал 10 минут да, на мопеде, приехал, полежал и пошел домой спать. Все. В общем, ребята летят в Дубай на десять На 10 дней. На 11 дней я выделю камеру, они будут там снимать. Здесь, как вы понимаете, работа кипит. И вообще, в последнее время очень много каких-то проблем с сервисами. Вот, то есть, когда сломался, Google Диск только что. что Тот самый не физический, который вообще сломаться не может, ну, но он да, как-то да, сломался. Да, да, да, да, да, да, да. На самом деле, на Google просто лежит часть регламента. И теперь, вот, будем, знать заново создавать. Такая история. Короче, тут еще произошла такая история. Инвестор, вот у ребят есть, который покупал недвижимость для перепродажи, но он не резидент России. И в чем, в общем, ситуация? Расскажите, пожалуйста, вдвоем. Он резидент самой недружественной из всех возможных стран на сегодняшний день. Резидент Латвии. Так. Денис, рассказывай, там такая долгая... Сторона. Долгая и сложная история, но на самом деле сейчас любой резидент с недружественной страны не может спокойно продать квартиру, в которой у него собственности. Угу. Для того, чтобы ее продать, он должен найти покупателя, причем этот покупатель должен открыть расчетный счет, специальный расчетный счет категории С, который открывается непосредственно покупателем в одном из трех городов Москва, Воронеж, либо Ростов. Угу. И соответственно договор возможен для регистрации только если в договоре будут указаны эти специальные счета. А порядок расходования средств с этого расчетного счета уже не резидентом, он особый и скорее всего вывести просто так эти деньги к себе не получится. Там где-то на жизнь, где-то подтвердить, что надо будет это оплатить, и через консульство можно получить доступ к этому расчетному счету. Ужас. Ну, рассказывай теперь, как вообще решался этот вопрос. Этот вопрос еще до сих пор решается, но мы нашли вариант, и он как бы уникальный, с точки зрения, что совпало так, что у него есть теща, которая является гражданкой РФ. А, есть супруга, которая... Но она это, не что... налоговый резидент, при этом. Она не налоговый, не резидент, но... Налоговый не резидент, но для того, чтобы ей стать, ей достаточно там полгода прожить uh -huh. в России, и тогда все будет как обычно. Но для того, чтобы она получила собственность на эти объекты нашего инвестора, ему пришлось сначала по брачному договору подарить их своей супруге, а затем супруга по безвозмездной уступке перевела всю недвижимость на мать. Вот как-то так. Вот вам, господа, и геополитика в нынешнее время. И да. ничего мы с этим не поделаем, то есть все находимся в такой ситуации, и постоянно придумываем какие-то схемы, что-то решаем, что-то делаем, и каждый да, день да, вызов. Когда можем что-то поделать, вот как в этом случае. Это было сложно, долго, причем ну схема достаточно уникальная, и когда консультировались с нотариусами, с Росреестром, они так немножко глаза закатывали, типа, фиг знает. Ну, в принципе, наверное, да. Наверное, должно сработать. Ну, короче, видимо, никто так не делал, раньше. Вот. Поэтому, господа, у нас есть три квартиры в каравели и еще где-то одна. Есть в ЖК «Флора» и есть еще такая же, но незавершенным процессом перевода на гражданку РФ. Валерий парк, большая, 71 квадратный метр. Короче, много чего есть. Если хотите помочь человеку выйти из проекта, то «Велкомнист», он действительно хороший. А мы едем с вами смотреть дом. Итак... Все, стоило на него только посмотреть, и он закончил сразу. В общем, мы, господа, с вами оказались на замечательном доме, который находится в Хосте с панорамным видом на море. Но мы это посмотрим с вами из мастер-спален. И здесь 9 соток земли. У нас есть уникальнейший специалист по вот этим вот элитным домам. Надежда сегодня, она потрясающе выглядит. Давайте сначала оценим, как выглядит она. Да, а потом уже будем с вами рассматривать сам дом. Итак, Надя, тебе слово, рассказываю вообще, что это такое и... Основная ну, концепция. Мы находимся на улице Звездной. Собственно, это такое излюбленное место для вил. Отежи, то есть дорогих премиальных домов. Даже а если почему? посмотреть, я вот, ну. Сори, я тебя буду перебивать. Ты не против же. Нет, да, нет. Давай кулачок, все четко. Если посмотреть просто за нашу прекрасную надежду, то мы увидим с вами огромное количество вил. Как раз именно поэтому именно хосту люди покупают для того, чтобы построить за себе виллу, подобную этой, и жить здесь на ПМЖ. Да. То есть, это уже именно переездная история, это не отдых. Ну и для отдыха хозяйка тоже используют, ну, для да, сезона да. вот такого вот. То есть, премиальное соседство. Так, хорошо. А, вот если мы посмотрим напротив, да, то есть дома, дома или пока дом в таком же стиле, только... Там еще строчка идет. Только, да, на свой лад. Ну, собственно, с лифтами, все технологичные, такие модные, современные хай-теки. Вот. Здесь у нас а, виды на море одни из самых лучших, наверное, в городе Сочи. Но это мы все посмотрим уже из дома. Так. Что у нас а, есть? Это 9 соток земли с ландшафтным озеленением, с бассейном, с подогревом. А, и, соответственно, дом полностью с, со всеми террасами и цокольным помещением. Это 780 квадратных метров, а полезной площади 540 квадратных метров. Здесь у нас э, есть банный комплекс, кинотеатр, 4 мастер-спальни. Я думаю, что мы сейчас это далее. все посмотрим уже вживую. Давай просто быстренько. Я вот так, как ты у нас красивая на каблуках, я тогда за тебя, если ты позволяешь, пройду просто по территории. А потом мы красивые с тобой зайдем уже в сам дом. В общем, как вы видите, здесь у нас бассейн. Есть вот такие шезлонги, где можно полежать. Отсюда у нас выходит выход. Из э, сауны хамама Но ну, мы это с вами посмотрим когда пройдем И здесь вот такая территория Я предложил ребятам застройщику Что вот здесь было бы неплохо соорудить Тропический душ как в Таиланде И сделать такую историю Верхняя часть террасы не разровненная Она такая диковатая и тоже создает свой антураж А здесь у нас такой Хороший газон, пальмочки И все растения которые действительно прекрасны а Здесь используются исключительно Хорошие красивые материалы то есть ничего простого мы здесь с вами не увидим, и он действительно стоит своих денег. Здесь у нас вот такая зона беседки, возле бассейна, бассейн с подогревом. Меня тут Надя говорит, давай в конце обзора ты засадишь туда бомбочкой, а мы это снимем и ставим перед. Но я еще пока не решил. Возможно, это произойдет. Вот. Ну и пойдемте, наверное, в сам дом, посмотрим его. Первый этаж вообще у самого дома – это цокольный этаж. Хотя, по сути, вот отсюда он выглядит как первый. Здесь у нас, значит, гараж. Здесь сауна вместе с хамамом и кинотеатром. И есть еще там всякие санузлы, комнаты для персонала и так далее. Давайте, наверное, зайдем с гаража. Потому что основной въезд находится вот здесь. Здесь у нас рольставни. И вот такого размера гараж, то есть на 2-3 на максимум машины здесь площади. Эстетичный, красивый и есть зарядка для электроавтомобилей. И как вы знаете, за электротачками будущее, поэтому спокойно можно зарядить. Правда, вот розетка одна, значит и Tesla у вас будет тоже одна. Либо по очереди. Либо по очереди, ну, либо кто-то из обслуживающего персонала будет следить, чтобы ваша машина была заряжена. Основной вход, наверное, в здание все-таки будет вот этот. Здесь у нас аккуратный такой фонтанчик декоративный, точнее водопад На самом деле можно подняться по лестнице и зайти сразу на кухню туда Но все-таки, наверное, будет использоваться в основном вот этот вот вход И как вы видите, это у нас цокольный этаж Здесь лифт, здесь гараж Все это между собой сообщается И вот такая часть, где можно посидеть с друзьями, с ребятами Посмотреть кино, потому что здесь проектор Выезжающее полотно Небольшая кухня, кофе-машина Здесь еще метроволновка, винный шкаф То есть все что угодно здесь можно похоронить. Такие именно принадлежности для того, чтобы вы чилили возле бассейна И вам не нужно было подниматься туда наверх Здесь расположена сауна вместе с хамамом с санузлами совсем, то есть на этом мы не будем заострять внимание. Вот такого у нас размера сауна на вашу компанию хватит, и вот такого размера хамам. И очень удобно то, что вы, выходя отсюда, сразу оказываетесь в зоне напротив бассейна, то есть можно прям, если чуть-чуть диван подвинуть, с разбега прям в него и дать. Да. Тут ты уже все показал, да? Девчонки в бикини. Вот мне кажется, сейчас у ребят, вот если они смотрят этот видос, у них уже в голове девчонки в бикини, прямо из сауны туда выбегаешь. Ну, хорошая картинка, да, складывается? Картинка хорошая, у нас ее не будет. А может быть? У нас будет Максим. Максим Выбегающий. с животиком прыгнет, возможно, да. Но не факт. Ладно, пойдем с вами дальше. Здесь у нас зона гардеробной. Вообще, на самом деле, в самом доме использованы тоже исключительно хорошие материалы. То есть это у нас качественный керамогранит. Это центр свет, это скрытые двери, это качественная штукатурка и краска вообще всего. Ну и, естественно, вся мебель, которую вы видите, тоже хорошего качества. Мы не будем просто называть вам название, потому что если мы будем упираться в то, что это там холодильник Mitsubishi Electric, керамогранит там такой, то мы просто очень долго будем рассказывать про дом. Здесь и так понятно, что все хорошее. Зачем про это говорить? С правой стороны у нас комната для персонала, здесь они могут там переодеться, раздеться, и инженерные сети. Все эстетично, так сексуальненько даже выглядит. Аккуратные трубы. Ну, мне вообще нравится, когда инженерка вся такая прям... Ух! Видно, что ребята здесь вложились. Да, все коммуникации, в да, и центральные. Сюда подвели даже центральную о, канализацию. В общем, далеко тянули. А, здесь у нас газ. Все полы у нас с подогревом. Все, в общем, здесь есть. Да. А, да, да. Далее, по ходу движения у нас есть еще один санузел. Вот в этой части он находится. Такой первоэтажный. Здесь у нас расположилась прачечная и... Все оборудование для сауны. Здесь еще есть у нас вот такая кладовка. На самом деле это все за скрытыми дверями. Все это аккуратненько вот так выглядит. Вы проходите и здесь у вас вот такая... Либо гардеробная зона общая, но хотя гардеробная есть в каждой мастер-спальне. Вообще даже в каждой спальне, не только мастер. И выглядят они ну, действительно хорошо. То есть здесь можно просто какое-то кладовое помещение использовать и все. Прошу вас, Надежда. Как вы понимаете, не в каждом частном доме используют лифт. И это тоже нам говорит о его стоимости, о том, что ребята здесь а, сделали. Дверь звездное небо. Но я бы, честно говоря, ну, убрал бы. Просто вдруг, если ты ночью поедешь за колбаской. И, что? Этаж. и все спалят тебя, что ты поехал за колбаской а. или за ночным авокадо. Ты бы убрал звук, свежий? Конечно. Мы оказались с вами на основном этаже кухни. Выглядит она вот так. Очень хорошего размера, очень правильная. Здесь можно собраться со всей семьей, можно пообедать. Если вся семья не собралась, то есть у вас вот такой кухонный остров с обратной стороны, с барной стойкой. Очень прикольное решение. Наконец-то и в России начали так делать, потому что... Тенденция домов и на последних лет не подразумевала именно вот такие острова. Сейчас они делаются, и это очень ну, круто. Ну, буквально года два, наверное, три а, используют вот эту историю. Хорошая вытяжка над варочной поверхностью. Но ну, и здесь у нас еще недоустановленная посудомоечная машина Bosch. Здесь, как вы понимаете, зона просмотра кино. Если не хотите смотреть на проекторе, смотрите большую плазму Здесь. И вообще, по сути, по сути, основной вход в здание располагается вот здесь. Здесь у нас везде портальные алюминиевые окна. Вы можете подняться, как я уже сказал, по лестнице вот сюда. Здесь где-то разуться. На самом деле есть еще дверь, она там за шторами спрячется. Вот такая небольшая прихожка, и вы сразу оказываетесь вот в такого размера кухни-гостиной. Хорошего размера. Есть у тебя что добавить? Да, везде использована система вентиляции Siemens. Угу. Ну, Вентиляция или как это называется? Кондиционирование, наверное. Нет, кондиционирование цубише. А это воздуха. Может, это Воздух не надо? Генерации? Нет, не надо, но это же круто. Просто может что добавить. Это если... как типа климат-контроль. А, ну, да. так и, блядь, вот эта регулируется. Да, все, все больше не сюда вот мне бы такую гостиную к себе бы домой, хотя она вот размером по сути как моя квартира, наверное, хотя даже наверное. Везде у нас расположены места под хранение, вот такие скрытые, хорошие, эстетичные. На самом деле мы не так давно снимали виллу в Дубае за полтора миллиарда. И там были такие же холлы, которые сделаны для хранения вот так вот скрытого, э, скрытых вещей. Это не основная спальня, так скажем, гостевая, но и она у нас хорошего размера. Большая кровать с видом на море, но море мы посмотрим с вами из основной мастер-спальни. И вот такого размера здесь. То есть ее можно доукомплектовать техника какой-то, может быть телек, может быть какое-то выезжающее полотно у нас также будет снизу, сверху точнее реализовано. И здесь у нас хорошего размера гардеробная. И она, кстати, здесь не самая большая, но тем не менее, ваши все вечерние и не вечерние платья, вот такие красные наряды, как у Надежды, спокойно могут здесь разместиться. И здесь у нас санузел. Санузел вот такой, естественно, с окном. И если лежать здесь, будет видно землю. Вообще вот дом очень хорошего, такого человеческого размера, знаете. То есть да? далеко не каждый дом да, вот, может похвастаться вот такими размерами спальни. То есть ты ну, чувствуешь себя не тесно здесь. Прям совсем. И есть у нас еще, кстати, зона кабинета, которую мы почему-то миновали. То есть здесь вы спокойно сможете комфортно поработать. А в темноте в такой может быть. ну, На самом деле здесь зелень, здесь еще тюль. То есть можно, конечно, сделать помещение светлее, если это все расшторить. Но эстетика должна быть. Хороший стол, то есть рабочая зона и уединенная такая атмосфера вам здесь будет это все э, помогать в работе. Ты на лифте поедешь? Okay. Я думаю пешком пройти показать просто людям, как это все выглядит. Так, отправляем Надежду на лифте, а мы с вами идем по лестнице, потому что вы ее не видели, но выглядит она вот так. Здесь у нас такая фактурная штукатурка, все исключительно хорошая, качественная, и мы поднялись с вами на основной этаж спален. Встречаем Надежду и идем смотреть. И Добрый день. Мы оказались с вами на основном, как я уже сказал, этаже спален. Наверное, начнем с детской. Здесь есть еще вот такой вот диванчик, где можно посидеть, кого-то пождать. Да, да, отдохнуть. Вот ты мог бы сейчас, пока долго не ждать. Ну, чуть-чуть, да. Здесь, значит, у нас детская. И выглядит она вот так. Небольшая кровать, на самом деле, можно, конечно, поставить больше. Хорошего размера гардеробная. Вот такая. Для понимания. С той стороны у нас санузел. И вот здесь вот место, которое я бы прям сам бы занял. Да. Очень такое эстетичное. Да, но вот здесь вот стол просится. Он и с видом, и такой, как бы, очень уютный уголок. Под хранение ну, чего-либо. Да, да. Ну, в общем, здесь, как вы понимаете, можно реализовать для вашего ребенка какую-то часть, где он будет заниматься учебой или еще чем-нибудь. Санузел. Все ванны, как вы понимаете, вот такого у нас формата. И пойдемте, наверное, посмотрим сначала еще одну гостевую спальню, а уже потом зайдем в мастер. Потому что мастер спальня здесь действительно прекрасная. А пока насладимся надеждой. Надь, нам прямо-прямо. Заходим вот сюда. Расскажи, пожалуйста, вот что ты... Нет, я тебя спрошу в мастер-спальне твои ощущения. Потому что все Хорошо. там... Значит, это у нас гостевая спальня. Еще одна большая двуспальная кровать. Вот такого размера гардеробная здесь. Она уже больше. И самое главное, что если ты нарядился, то ты видишь, как ты выглядишь издалека, сблизи и так далее. Хорошая гардеробка. Я думаю, что девушки, которые сейчас смотрят... Этот обзор, наверное, думают, блин, вот мне бы такую. Да? Ну вполне, вполне это классно. Хотя а... есть гардеробные, у которых еще второй этаж, так вот, чуть понимает Да, да, да, мы снимали ну, такой видос. Мне кажется, это тоже очень круто. И мне помню, кажется, что, что и здесь, ну, именно для гостевой спальни этого будет вполне достаточно. Нет. Как бы в этом доме вещей вот можно хоть куда угодно пораскладывать. Да. Ладно. Для тех, кто любит да, шопинг. Тот, тот, кто любит шопинг, да, здесь. Также здесь есть балкон. Но мы выйдем на террасу именно из мастер-спальни. Там крутая она. И здесь вот такого размера санузел. Как вы понимаете, все санузлы с окнами, все-все-все. Пойдем уже наконец-то в мастер-спальню. Надежда, я тебе... На я хочу, чтобы ты рассказала все про нее, как это все выглядит и... Свои ощущения, самое главное, вот всем девушкам, которые сейчас смотрят этот канал, чтобы ты передала их. Пожалуйста, рассказ. Ну, собственно, мастер-спальня, со зонируется у нас на зону сна, зону гардероба и санузел. Все как должно быть. Пойдем выйдем и на террасу. У нас а, большая терраса с видом на море. Так. Да-да-да, все, толкай. Не-не-не, правильно было. Вниз, да? Ну как давай, я? давай, <свят> давай, давай! Все все <свят> верят в то, что ты сможешь, да? Слушай, ну я не знаю. Давай, не давай, -то тьма. Тьма. давай, толкай. Ну, ну! Отлично! Это произошло! Ну <свят> и <свят> <свят> <свят> просто <свят> сноровка <свят> и опыт, да. Ну, мне это, конечно, просто так говорить, потому что я чуть-чуть ну, посильнее, чем она. Как вам вид? Просто посмотрите вообще, как... То есть даже вот стоит дом, да, возможно, вы скажете, здесь построится еще что-то, да не перекроет он ни в жизнь вообще ничего. Туда вид останется, сюда вид останется, туда вид тоже останется, то есть все здесь будет. Здесь не хватает какой-то ротанговой мебели для того, чтобы вы со своей женой вышли на собственную террасу, посидели и просто почитали книжку, либо пообщались о будущем ваших детей. Конечно, есть сейчас временные неудобства с точки зрения стройки под окнами, но здесь не будет какой-то там 20-этажки, то есть это будет примерно вот подобного формата красивый дом. У них, кстати, лифт панорамный, да, ты видела? Да. Вон он стоит. Да. То есть все они индивидуального проекта, и, как вы понимаете, соседство здесь тоже будет отлично. Вот, пойдемте назад. Еще хочу ваше внимание... Так скажем закрывай? Да, закрывай пожалуйста На гардеробе я хочу заострить ваше внимание Выглядит она вот так То есть здесь она прям хорошего размера И здесь же еще Отличного размера ванная Здесь у нас двойной вот такой зона раковин Здесь душевая кабина И черная ванна То есть везде они были белые В мастер спальне у нас черная ванна И все исключительно эстетично да. Еще раз повторюсь, что вся сантехника, вся электрика, весь свет, это все исключительно премиальные материалы, и мы их не будем перечислять. Их как бы и так все видно, поэтому даже не будем на этом застрять внимание. Нужно пойти, наверное, вниз и рассказать стоимость. Думаешь? Абсолютно. Надя, давай подытожим с тобой еще раз про дом. Как, что, зачем, сколько. Дом три этажа. В дом у нас три входа, два из них на первом этаже, один на втором. Сам дом 540 квадратных метров полезной площади, общая площадь 780 квадратных метров. Это вместе с террасами и цокольным этажом, соответственно, гаражом, котельными. Территория у нас 9 соток земли, на нем большой бассейн 4 на 8 с подогревом и с системой фильтрации. Зона барбекю, ландшафтный дизайн, да, красивые реликтовые растения. Дом у нас с ремонтом, даже не то, что просто с ремонтом, он даже с текстилем. Полностью готов к проживанию, осталось принести только свои тапочки и одежду можно, в эти большие гардеробные. Можно и без тапочек, потому что полы подогреваемые. Ну, в принципе, да. В шерстяные носочки. У нас с центральными коммуникациями, то есть с этим у нас не возникнет никаких вопросов. С системой умный дом, с системой кондиционирования общей домовой, то есть вентиляции воздуха Siemens. Со всей премиальной техникой, мебелью. В общем, все очень классно. Четыре у нас мастер-спальни, достаточно большие, со своими гардеробными, со своим ванной. Террасы там еще видом, все есть, с да. видом на море, гараж на три машины места. По цене. И по цене. Но... По цене начальная цена этого дома 400 миллионов рублей. А вот обязательно было так вот именно растягивать а сумму. Как? Вот это 400 миллионов ну, давай рублей. Цена 400 миллионов. Вот. А еще есть какая-то третий вариант. Ну, есть есть. обозначить давай. Стоимость этого дома 400 миллионов рублей. Так, а есть еще какой-то вариант? Ну, конечно. Давай. Ну, в общем, дом стоит 400 миллионов. Это четвертая вариация. Ну, да. В общем, господа, это а вы, вы, вы уже просто выберете, какой, какая цифра вам больше нравится. <свят> было 4, но они были одинаковые. Да, как, как вам а... понравилось больше что? Вам... Ну, это важно, что это начальная цена. Начальная цена а, готова к обсуждению. То есть это не финальная цена. Вот. Uh -huh. Но если мы берем все, что вообще находится в этом доме, да, вся нагруженность вот всей техникой, материалами, то есть сам по себе тут очень большая себестоимость дома. Короче, простыми словами, если вы захотите такое построить, то, во-первых, вы столкнетесь с получения разрешения поиска участка и вам, по сути, то на то и выйдет. А в может быть, даже и дороже, если вы захотите построить такой с нуля. Да, если вам кажется данной территории маловато, то бонусом здесь продается земля 14 соток за 73 миллионов. Но продается она только в том случае, если, если вы, вы покупаете, покупаете дом. Этот дом. Да. Если дом не покупаете, земля не продается. Mm -hmm. То есть отдельно ее купить? Нельзя, но, наверное, и к счастью, потому что, если вы купите этот дом и присоедините участок сюда еще, туда можно поставить небольшой гостевой домик. Э, либо, например, там реализовать еще один проект под продажу, какой-то вот такой построить, убедиться в том, что это плюс-минус те же самые деньги, если строить такой же проект с нуля. Оттуда оттяпать немножко территории к себе, реализовать проект и отбить вот это все. О, вот это план. Просто пушка, да? А, в общем, господа, это на самом деле все абсолютно реально. То есть на такую недвижимость в Сочи есть просто. У нас тут перегрелась камера. И если вам интересен вот этот дом или подобную этому дому другие дома, то у нас есть специальный человек Надежда, которая с удовольствием все покажет вам все, что есть на рынке Сочи в подобном сегменте. Да, звоните, пишите. Ссылки указаны вам. внизу. Ссылки. Ну а мы с вами двигаемся дальше. У нас еще есть дела по настройке CRM-систем и всего-всего остального. Наша офисная Фея Алина совершила здесь злодеяние и принесла целый тазик чекопая, твикса и всего. И это еще не все. Плюс еще здесь в клиентской зоне. Но так как клиенты в офис нам крайне редко ходят, то мы все да, да, это все поедаем самостоятельно. Мы все никак не можем навести порядок здесь после переезда, потому что очень много вопросов, которые требуют внимания здесь и сейчас. Но тут до сих пор провода, в общем, все-все-все. Хочется, конечно, порядок, но отпаривать вот тут вот куски от него лежат. Пойдем есть тортик и настраивать всю остальную работу. Еще у нас, кстати, с вами сейчас будет зум по торгам. То есть нам предлагают ребята выступить их партнерами, по продаже недвижимости торгов то есть это она будет сильно дешевле эта недвижка и она будет актуальна для тех кто гоняется за срочными вариантами безусловно на торгах не всегда продаются только выгодные варианты бывают и не очень выгодные но тем не менее там покопаться можно и что-то выкупить поэтому у нас сегодня в 5 часов будет зум с ребятами из другого города они хотят чтобы мы были их представителями здесь а теперь как бы мощностей у нас хватает Компьютеров у нас скоро хватит, да? Не то, что раньше, да? Да. И мы теперь сможем э, работать еще и в новом направлении. И вообще именно поэтому мы все и объединились. Тут. Мы участвуем в этих торгах, выигрываем их, то есть по всем нормам права, то есть реализуем уже в пользу то есть, заказчиков покупателей. Тот самый человек, который любит повторять. До начинаешь? Так, а мне куда наключать сбросы? У нас не Подключи. То есть ты решил попробовать каково это, но на самом деле у него круче, Моник, потому что мой плоский, а этот закругленный. На самом деле этот Я Моник не нужен, не нужен человеку с верхнего офиса. -а -а. Теперь CRM-ку ты точно сможешь контролить в одном окне всю. А хотите посмотреть, сколько у нас клиентов в Дубае? Просто а, кто-то говорил, что он интересно. даже еще и не все. Сколько он? А подожди, сколько здесь же? Вот, 78 только без задач, а всего я не могу найти. Сверху видно. 78 сделал, тут написано. Время 21.22. Я остался один. Ребята только что ушли. Сижу, значит, лопачу стираем систему. Для того, чтобы она была настроена и все отображалось корректно. То есть пока... Выглядит все вот так, то есть вот всякие виджеты настраиваю и так далее. Мне кажется, что в ближайшее время я прям защищу черный пояс по этой CRM-системе. Потому что тут тригеры настраиваю, сообщения автоматические, кучу кучу кучу кучу всего. Интересно, увлекательно, но очень много, конечно, времени отнимает. Надеюсь, что мы сделаем действительно удобный инструмент для менеджеров, чтобы они смогли в первую очередь с кайфом работать и всегда держать клиентов на пульсе. Это очень важно. Потому что сейчас как раз рынок поменялся в сторону работы на качество нежели на количество то есть чем качестве работаешь, тем соответственно больше зарабатываешь лучше себя чувствуешь вот настраиваю значит сейчас я с этим закончу потом у меня на ходу мегафон и смонтировать еще один видосик я думаю что где-то через час я отсюда уйду но я покажу в общем, во сколько я закончу 22.17 я еще сижу монтирую видео и только как я его закончу так уйду. Но на самом деле сейчас очень круто получается, что мы с каждым днем выстраиваем какую-то цепочку, делаем ее круче, и ты прям получаешь моральное удовлетворение от того, что это получается. Да долго, да неудобно, да бардак, да сложно переадаптироваться, новые какие-то штуки, там, подключили новые сервисы. Но в итоге должно получиться прям пушка, автоматизированная история, которая должна, должна работать как часы. Самое главное, чтобы нам было комфортно, ребятам было комфортно и, конечно же, вам было комфортно работать с нами. Вот, господа, я думаю, что мы на этой нотке закончим, потому что я и так засиделся, время уже ну, практически пол-одиннадцатого. Сейчас домонтирую видос и пойду домой. Надо будет, наверное, найти в ближайшее время монтажера, но пока как-то с этим сложно, сколько раз не пробовал, ничего не получалось. Вы молодцы, на самом деле, что посмотрели этот видос и что поддерживаете нас в наших начинаниях. С вами был я, Макс Репьев и ребята, которые уже отсюда ушли. Ждите новых бложиков, вам все удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.